Сейчас я прочитаю такую вещь, мэр вот. Парсар, за нашего мэра Братского. Ну, в принципе, я думаю, таких мэров по России куча, если не сказать, что 80%, а то и 90%, вот. которые ждут, чтобы их вот там ублажали, их там так уважали, хотя уважать и ублажать не за что. Вот. Да и вообще они слуги народа. То они нас должны ублажать, по большому счету своими делами. Ладно, слушаем, ну. да? мэр наш, ну такая шишка. Правда, ростом не вышел, мал. Но амбиций перебор, слишком. От него люд простой, устал. То его проводить надо, а то встретить его, угостить. Щик либо серебро, не лапать. Если к вам пришел, значит жить. И такую себе зарплату, каждый день летай на Бали. На зарплату к рубахе заплату. Не купить на эти рубли. Но везде он готов засветиться. Слово мэровское нам сказать. Ну и что, что немного звездится. Он же мыр. Это надо понять. И, почуяв, Энтоначальники, Давай тоже у мэров играться. Мы же не просто Вам дык, как чайники. Ну, доколе Нам надрываться? Из промзоны посреди Город-саду Аварийную службу вляпали И машин понаставили гады. Вот спасибки На плеш не накакали. И живут с головой гордо поднятой. Две, конечно, по три подбородка. И считает народ они с сволотой. Коим надо пиво да водка. Нет дорог в ударах и не только. И площадок детских по пальцам. И пишем Володька и Волька. Колокольчики выдай по цакам. И чем дальше от центра, тем глубже. Ослепительными. Яркая разница. Перебор в столичных не нужно, Но и этой не надо нам задницы. И молчит народ, не шевелится. Я смотрю на них, и мне стыдно. Так вот просто идут они вольницы. Кто в плебеи, в лакеи, кто в быдло. Я знаю, город будет. Я знаю, саду церест. «Очнутся скоро люди, собьют пинками спесь, и будешь ты служить, и будет все как надо, тогда мы будем жить, как закопаем гэдов». Но как, как к ним вообще обращаться? Сколько вот не говорили, я говорю, вот в жилом районе, спальном районе, в центре города, Взять, поставить аварийную службу, но ну, что это такое? Вообще никуда, ну тут еще не такое напишется. Тут вообще надо одним матом рассказывать за эту жизнь, мать ее за ногу.